Сегодня мы снимаем видео с нашей маленькой сестричкой да. Камилочкой. Да. И сегодня у нас будут две игрушки. Будем их открывать да. и смотреть. Угу. А ну, Богдашечка, покажи, что мы там будем сегодня открывать. Вот крокодила. Ой, вот такой крокодил замечательный. Голубого цвета. Давай да. ближе покажем. Вот такой классный крокодил. Угу. Он заводится. Крокодил. Крокодил, на. Конечно, Держи, смотри. Садишь. Садись, смотри, крокодильчика. У -у -у. И а, вторую игрушку сейчас мы его откроем и посмотрим поближе, что он у себя представляет. У -у -у. А вторая игрушка это вот такая вот книжка для купания, да. для маленьких деток. Как раз мы камилочки ее взяли. У -у -у. Она очень мягкая такая. У -у -у -у. И написано здесь, вот на этой стороне, вот здесь вот написано, что ее можно брать в ванную купаться в ванной вместе с ней она потом начинает окрашиваться то есть вот эти вот все фигурки они сначала белые а потом становятся цветные угу. вот, и потом можно играться в принципе она предназначена для того чтобы ее намочить вот так вот камела там уже крокодилом играет как машинкой Давайте попробуем открыть, посмотреть. Давай, я открою. Давай, откроет Богдаша, и мы посмотрим, что там у нас за крокодил такой замечательный. Крокодил! Крокодил! Сложно <звучат> да. как-то. Сложно, может быть, ножнички нужны? Да. Давай я тебе подам ножнички. Держи. А теперь не надо. А, все, не надо? Да. Ну, хорошо. Комил, а... Смотри, камилочка, садись. Смотри, какой замечательный крокодильчик у нас. Он так заводится, да? Вот такой вот замечательный крокодильчик, вот здесь у него завод, такой вот хороший приятный голубой цвет у него, рот у него не открывается, пластиковый хвостик двигается, так вот двигается хвостик у него, замечательно, такой вот он классный, здоровский, Грустные, грустные. Такие вот у него глазки. Такие М -м -м. вот. Замечательные. Кадильчик замечательный. На, Камилочка, играйся, пока мы тебе его отдадим. И следующее мы что, откроем? Книжки, да? Да. Вот такая книжка. На следующий. Давай, вот такая вот книжка у нас. У -у -у. Замечательная. Давай попробуем ее открыть. У -у -у. Mm. Вот она, ого, стихиевая книжка. Книжка, да, давай посмотрим поближе, покажем нашим Знаете, очень такая мягенькая, такое ощущение, как будто там поролон. Она вот клеенка, а внутри как поролончик такой вот она вот идет вот такая книжка и описывается здесь морские вот жители и здесь описывается вот про акулу, про дельфинчика написано вот следующий дельфинчик такой вот потом идет вот осьминожек замечательно потом у нас идет морской оконок и вот моржик тюлень вот вот. и в конце у нас идет черепаха в конце вот такая черепашка. Ну, на ущу, если честно, очень такая приятная. похоже а, чем-то на ну материал, как будто. Ну, спасательно спасательный вот детский, или вот матрасы. Вот такая вот. Ну, я думаю, деткам очень-очень будет приятно купаться. Она такая вот достаточно мягенькая, такая вот она даже видно, она прогибается такая. Ну, хорошая, мне понравилась. Очень приятненькая такая. Здесь шовчики сделаны то же самое, как и на жилетах вот, спасательных детских. По сути, в принципе, та же технология, я думаю. Внутри поролончик, ну, наверное, с краской, если они цвет меняют. Ну, такая очень-очень-очень симпатичная такая красивая книжечка. Сейчас попробуем вот. поиграть, да. посмотреть, как они в воде себя угу. ведут. Наши книжечки. И наш крокодильчик. Будем играть? Да. Так, вот, мы принесли водичку. Давайте попробуем, как она себя ведет угу. в воде. Угу. Что мы будем первое пробовать? Да. Крокодила будем пробовать. Да. Ну давай. Да, заводи крокодила, опускай его в водичку, камелочка. Давай, заводи. Нет, ты не завела. Бух. Бухнула. Заводи багашечка. У крокодильчика нашего. Да. Сейчас мы заведем его. И вот так вот опустим. Давай, давай, давай. Ой, что-то он боком плывет. Угу. Давай, попробуй сильнее завести его. Попробуй. Давай. Что Шамана боком есть? Ну, крокодильчик, конечно, оставляет желать лучшего. Угу. Мы думали, конечно, Нет. будет... Много интереснее. Я, Он воды, воды набирает, да? Да, наверное. Он набирает воду, и поэтому не получается ага. так хорошо ему плавать. Давай попробуем книжку, ага. как книжкой себя будет. Богдаша решил с первой странички начать. Вау. Посмотреть, как кукла будет. Смотрите, они сразу вот с водой, вода вот сразу. Но я теплую набрала воду. Ага. И сразу посмотрите, Богдаш покажи на камеру нам. Как получилось? Смотрите, все цвета приобрели наши морские животные. Вот. Морской конек у нас стал зеленый, да? Да. И А Осьминок у нас такого. Ну, розового, да. Где-то с краснотой оттенка. Угу. А как на ощупь Снур? Приятно? Да. Приятно? Ну, вода. Да. Внутри вода, да? да? А ну давай, я попробую. Можно? Я попробую. Папа, ну да, она немножко прокипят водички, от на теплой воды. Я прям теплую набрала водичку. Оно в воду, когда опускаешь, оно чувствуется прям клеенка чуть-чуть приподнимается вот так вот. Прям такие очень, очень этот... мягкие, конечно, красивые такие. Замечательная книжка, книжка очень классная. Покажите нам книжку, а то нам видно ваши ручки одни. Вот Камила теперь взяла книжку. Uh -huh. Как тебе, Камилочка, yeah. книжка? Нравится? Да. Yeah. Нравится? Yeah. Здорово. Ты будешь с ней плавать? Yeah. В ванной. Очень много из нее водички течет. После uh -huh. купания ее нужно где-то оставить, чтобы она стекла. Багдаша решил дальше попытаться поиграться, Да. <связывая> Все, теплая водичка, так, Камила в теплой водичке. А Кумишка. я знаю, так, как, как. Это нужно в ванну идти купаться, вы сейчас залезете. <связывая> <связывая> Эй, Давай, вот так купается, купается, купается, купается наш крокодил. Он тоже, наверное, хочет, чтобы про него написали в этой книжечке, а про него не написали. Он живет не в море, не в океане. А где он живет? В зоопарке? В зоопарке тоже есть. В основном водоемы или какие-то оболоческие реки. Крокодилы там живут, да? Все, доча, ты ее так будешь под водой держать, да? Да. Для деток очень интересная, мне кажется, очень. Дай, пожалуйста, посмотреть. Очень такая. Спасибо, зайка. Очень интересная книжечка такая. Крокодильчик, конечно, думала, очень будет Такого лучше, но в него попадает вода, и мне очень. Книжка мне понравилась. Очень мне понравилась. Все, мы купаемся. Вот у Камилы уже руки там по саму лопать. Было бы больше места. Мы бы залезли все. Да, дочь? Да. Да. Мы, наверное, пойдем в ванную купаться, да, дочь? Да. Да, пойдем в ванную. Здорово, здорово, здорово. Ну все. Пойдем дальше играться? Да. Все мы говорим пока-пока? Да. Пока-пока? Пока-пока! Мокрыми руками! Мокрыми руками, да. Пока-пока! Ставь лайк и подписывайся на наш канал. На наш канал? Да. Всем пока! Пока-пока! И пишите в комментариях, пока. понравилась ли вам эта книжка. И как вы считаете, как можно поиграть с этими двумя игрушками. Ну все, всем пока. Всем пока. Камилочка, пока. А, пока. Пока-пока. <с>